так вот приехали бурить бурить будем значит в подвале сейчас покажу подвал и воду будем заводить на второй этаж подвал здесь у нас труднодоступный слава маши ручкой вот Здорово. красавчик тут да, будем бурить тут, тут, трубы, мусора. мусора металлолома а подвал всего лишь все находится под лестничной площадкой, больше да. не идет никуда. Вот он подвал. Будем бурить пикой под 63 диаметр. Фильтр будет у нас спаренный стяжками. То есть пойдет э, сразу две пластиковые трубы. Вот. Ну, результат потом покажем соответственно спаренный фильтр теперь посмотрим само бурение в двухэтажном здании Мы в квартирном доме как у вас в квартирном доме да. под лестничной площадкой вот так ну вот поставили насос вот он наш насос вот они две два фильтра в одной скважине в общем здесь одну на одну скважину поставили насос Откачиваем пока воду. Вот она. Бежит у нас водичка. Вот. И вот на второй этаж сейчас мы ее будем заводить, ставить станцию водонасосную. Пойдет она у нас отсюда, сюда и наверх на второй этаж. Этаж. До поверхности воды здесь у нас полтора метра. Сейчас будем ее заводить налево на и направо. Ну, в общем, потом и это все засниму. Так, ну вот сюда пойдет пластиковая труба. Все, вышло. Так, ну вот поставили мы второй насос с автоматикой. Соответственно, также вывели на улицу. Слава. Славы нету. Закрываем кран. Станция у нас набирает давление. И отключается. Отключилась. Теперь открываем кран. И идем на улицу встречать воду слива на вторых этажах тоже нету как этот дом проектировали непонятно так ну вот у нас со второго этажа идет шланг и вот он у нас Край шланга здесь. Все, вот она вода. Результат нашей работы сегодняшней. Вот, пожалуйста. Да, да, конечно, можно воды набрать. Отличная. Почти нарзан. Понятно. Ну вот, людям люди нуждаются в воде. Берите сами шланг своей рукой и набирайте. Ага так что вот так вот. второй этаж бабушка соседка набирает во воды без воды никуда ну вот так это выглядит конечно не знаю перемернет нет Здесь, тогда уже будут сами думать, как утеплять. Это вроде как идет отопление. Вот. А здесь уже, соответственно, улица. И это отопление заходит по квартирам. Так, ну все. Вот она вода. Так. Так. Вот она наша вода, заведенная на второй этаж. Вот он, шланг торчит у нас. Бурили мы в подъезде. Вот здесь вот. Вот они, два шланга у нас. Идут наверх. Показываю. Завели мы, значит, одну станцию поставили здесь. Так. Одну станцию мы поставили вот в этой квартире сейчас мы зайдем так вот это у нас насосная станция здесь мы поставили все работает вода идет вон там около газовой будки теперь идем во вторую квартиру отключается в да? Так, заходим во вторую квартиру. Ну тут насос мы еще собираем. Насосная станция у нас с автоматикой Тайфун. Вот. Ага, здесь у нас все. Сейчас будем подсоединять. И тогда посмотрим, как качает насос. Спасибо за просмотр. Ставь обязательно лайк. Подписывайся на канал. Всем удачи и пока, парни.